Приветствую вас на канале Максима Черепанова о городе Краснодар. Сегодня мы с вами посещаем однокомнатную квартиру, студию с отделкой под ключ. Дом строится в районе мосточно кроволюковской и такой же дом строится в районе гидростроителей. Дома сдаются в декабре месяце 2017 года. Дома сдаются в чистовой отделке, передомовая территория, детские площадки, рядом детские садики, строят Въезд тут дома с домофоном, дверь, входная личная площадка с лифтов первого этажа. Два лифта, пассажирский и грузовой. Лифты, металлические антивандального покрытия. На лестничной площадке этого дома, 5 квартир. Входим в квартиру, дверь металлического российского производства, под замену не требуется. В квартире на полу линолеум светло-серый, Межкомнатные двери, в санузле установлен унитаз, ванная комната, тюльпан, ванная, счетчики на горячую на холодную воду прихожая зона где можно полностью на полу линолем. на стенах обои пол, потолок покрашен обои качественные виниловые металлопластиковое окно радиатор отопления балкон остеклен на полу балкона лежит также линолем. Ну, дом вот вот этот.